Если хотите повышать лояльность своих клиентов. Если стремитесь развивать сервисную культуру компании. Если хотите превращать жалобы в подарки. Если хотите использовать технологии для улучшения клиентского опыта.